что в будущем может повлиять. Ну, помнят, да, всю эту историю? Что, что у нас произошло летом? Рынки отреагировали. И отреагировали болезненно. То есть, получается, весь полугодовой рост, который был с начала года, да, то есть рост, потом вот начало торговой войны, предоставление ликвидности, вернее заявление о том, что будут понижать процентную ставку и прекратят программу выкупа активов, рынки отреагировали позитивно. И вот здесь вот началась на мать со стороны Трампа, да, когда он опять начал кошмарить Китай и начали понимать, что экономика серьезно меняется и это негативно для, как для китайцев, так и для Америки, крупнейших экономик. То есть у них начинаются очень серьезные проблемы. И это привело к ужасу, да, и получается в очень короткий промежуток времени рынки опять теряют в капитализации, и они там по уровням приходят на начало года, то есть весь рост растерян. Что происходит в этот момент? Мы, мы смотрим на август, август, сентябрь месяц. В этот промежуток времени было одно снижение процентной ставки, то есть что у нас происходит? Во-первых, у нас Мэри Поппинс в лице Европейского центробанка вмешивается и говорит, «Ребят, мы дадим…» Да, Лагард, соответственно, становится председателем Европейского центробанка, а перед уходом Драги делает такую, ну, снижает процентную ставку, и второй говорит, мы ЕЦБ на 20 миллиардов евро в месяц будем предоставлять ликвидности. То есть Европейский центробанк дал ликвидности, Федеральная резервная система США за сентябрь, ноябрь месяца, то есть за два с половиной месяца осени 2019 года, впуливает всю ту ликвидность, которую она изымала на протяжении всего 2019 года. То есть то, что она изымала на протяжении 8 месяцев, это обратно впуливается в рынок в течение 2-3. То есть если мы смотрели, было сокращение у нас с начала 2019 да, до, до августа 2019 года, сокращение активов было на 450 миллиардов, тот же самый объем Федрезерв предоставляет банковскую систему вливает. И летом уже бывает два снижения процентных ставок, осенью происходит еще два снижения. Да. То есть в конце лета еще на полпроцента снижают, и зим, ну, осенью еще происходит снижение на полпроцента. Что фактически сделали? 450 миллиардов США – это просто прямые вливания денежные за... Три месяца по 20 миллиардов, плюс до этого было 20 миллиардов, 40 миллиардов, 40 умножить на 2, 120 миллиардов предоставляет ликвидность Европейский Центробанк и снижение процентной ставки, стоимость обслуживания долга, да, то есть э, на 1,25 процентных пунктов, да, то есть снижение стоимости обслуживания долга. Что с инвесторами? А, аллилуйя. Ну то есть здесь просто начинается, начинается в принципе то, что Практически безостановочно, да, начиная с сентября месяца по января, рынок просто устремляется в свои максимальные значения. То есть растет, в принципе, все. Наверное, Китай в меньшей степени. Над Англией, да, то есть наиболее худшие это Англия, соответственно, висит Брекзит. Там еще, соответственно, Борис Джонсон побеждает. да, То есть выход из Брекзита Англия, наверное, хуже себя всех чувствовала. Но, тем не менее, все остальные рынки, ну, то есть, они все осенью у нас происходят под эгидой. То есть, в принципе, если подумать, фактически с сентября месяца был взят основной годовой рост. Здесь вот у нас как-то шарахало, да? Вот оно, это падение. И что? Рост производства, байбеки. то есть, сколько, сколько обоснования только не было, да? Почему мы растем, почему мы так выросли? Россия, твою дивизию, 45% процентов РТС, да? с начала года, то есть вся эта ликвидность, она перепадает всем, но коронавирус, и самое интересное заключается в том, что